Так, добрый день, информагентство «Ледокол». Что ожидаете в 2021 году? Чтобы не было таких же проблем, как в 2020, чтобы наконец закончилась эта пандемия, а то сходить никуда нельзя вообще. Ага. Все ограничено. Вокруг. А финансово как-нибудь ожидаете в будущем? Что-либо? Доучиться да надо. Доучиться, да понял. Ясно. Тогда такой вопрос получается, второй. Все-таки вопросы повышения цен, повышения ЖКХ, как они касаются, нет? Или родителей, может, касаются? Знаю, как они к этому относятся? Каждый год же? Ну, родители, на самом деле, волнуют. Работу сейчас найти сложно. Особенно для тех, кто работает не постоянно. Угу, угу. Вот. То есть, в любом случае, вопрос повышения цен затрагивает каждого практически? Конечно. Так, ну и тогда последний вопрос, третий. Вот, вопрос такой. Вам вот в школе или, может быть, знаете, от своих дедов, Боже. там, парадедов, понижение цен бывало в истории дедов, парадедов? Не знаю, никогда не интересовался этим. Ага. Ну, 1947 -го года тогда, как справка, 1947 -го года было ежегодное понижение цен. Вот, поэтому это было до начала 50-х годов. Вот. Такая вот история, которую вам не рассказывают. Делайте выводы. На будущее. Кем хочешь быть-то? Ну, я программистом собираюсь стать. Игры угу. делать. Игры делать. Ну, ведь игр делать, а кто-то картошку выращивать, кто-то самолеты должен делать. Машины те же самые. Ну, сейчас вот у меня есть много знакомых, которые на авиатехнические поступили. Угу. А они надеются дальше работать там или по специальности или как как сложится ну, не знаю как сложится наверное пока угу. что. пока с... как судьба <связано> приведет да это не судьба люди делают все ну, материалистом надо быть, может, разная, быть. ясно да. ну все тогда благодарю успехов Спасибо. добрый, добрый день. день с новым годом информагентство Ледокол вопрос можешь задать по, по новому году конечно можно ну, встретили же, встретили. наступил да. э, Каковы ожидания вот на этот год? То есть и финансовые, и материальные Надеемся на лучшее. Понятно То есть вы уже готовы к повышению ЖКХ, цены в магазин, бензина Честно говоря, об этом не, не хочется думать да. Но ведь не спрячешься же Ну да, да, да, да. Все А равно. что есть предложение? Как можно на это повлиять? Ну, посмотрим так, по крайней мере. Ведь раньше это все-таки у наших дедов в истории было, снижение цен ежегодное. Не в курсе? У дедов было, но мы на современном мире навряд ли это добьемся. Ну, почему? Раз деды, прадеды смогли чего-то добиться, почему вы не сможете? Хороший вопрос. Задуматься. Потому <blues> За что нас не спрашивают, их просто повышают, тарифы утверждают. И когда ты начинаешь задавать вопросы, оно... Так вы же фактически, вот люди... В принципе, возмущается, вопрос один получается. Но ведь каждый год или там через год ходят, сами голосуют, это все одобряют, получается. Ну почему? Ну как почему? Раз пришли на выборы, хоть там за Ваньку, хоть за Гришку проголосовали, все равно вы одобрили саму систему. Я уже забыла, когда на выборы ходила, если уж так честно. Мне кажется, система, она живет вне, от народа, ее да, нельзя одобрить или не одобрить. Она уже такая установленная. Ее угу. сломить полностью. И чтобы что-то изменить, нужно ее сломить полностью. Ну поменять ее нужно. Не сломить, а поменять. Ну а как ее поменять? Ну как? Ну, нельзя как? поменять одного человека, чтобы поменялась система. А Можно зачем? Правильно. Да, да, да. Можно совершенно поменять, верно. Да, да, я. Все. Да. Ну, а Именно в этом есть? и речь. Ну, а О том, что менять одного Ваньку или Гришку там наверху, толк никакого. Толк никакого, да. Поэтому. Хорошо. Правильно. Как, когда как в... ее сделать это все правильно? Ты да, да. Все понимаешь, а как это правоплотить? Я все все понимают. Да. А все ждут, когда этот самый добрый барин придет. Он как на Дальнем Востоке. М -м -м. Они же систему там менять не собирались. Они просто хотели вернуть своего барина. Ну, вот ну, да. Фактически, так добились? ведь? Беларуси тоже самое, а собственно говоря, они хотели. Да. Так об этом и речь. Значит, там нет никакой организации. Тем более политической. Да. В этом вопрос... Или, скажем так, формальная организация есть, а их задача не ставится для того, чтобы сменить систему. Логично? Да, они просто все только знают начало, а конец никто. Это же не просто вот выйти и забастовку. Это же какие-то должны быть. Правильно, люди должны не только, так сказать, дождаться, вот мы скинем этого, и дальше сидеть и в ладошке, хлопать Перед телевизором, или там как. Да. Все верно. Все так. Значит, тоже не видите таких людей, такой системы, или по таких предложениях политики современной. Не видим. не видим. А если увидите, пойдете? Ну, если увидим. Но это не будут представители на избирательном пункте. Их не пропустят. Это однозначно. Да. да. Все-таки, если так вспоминать историю, то получается. Это, Это уже было. Меняете. Добрый день. Информагентство «Ледокол». Вопрос задаю новогоднее. И что, снимаете на камеру? Ну, да. Нельзя? Не, не, не. Все, вопрос закрыт. 2021 год наступил. Что ждете от него? Материального, финансового? Нет. Мы ждем в первую очередь. Ну, Материально-финансового, но, наверное, улучшение все-таки в нашей стране. Прежде всего, в первую очередь гражданам, ну, например, хотя бы взять вот образование, да, вот как угу. то, что делают детьми, мы хотим, чтобы да, нам дали, нам нашим наших детей оставили в покое, У -у -у. образование стало сочным, не переводили в цифру это все, и из детей не растили рабов, которые ничего не умеют, кроме как на кнопочку правильно назвать, все, понимаете, а растят и это, У -у -у. и мы не хотим этого, то есть мы хотим, в первую очередь, конечно, социальных улучшений. Если mm -hmm. они будут социальные, то деньги мы сами заработаем. Нам дадут такую возможность, <laughs> если у нас будет все хорошо. Сейчас были в поликлинике. Ну мрак и ужас, ну как так вот? Человек э, сама, терапевт, переболела коронавирусом, принимала, потом после того, как вышла, очень тяжело переболела, плохо себя чувствовала, тем не менее mm -hmm. она вышла. Я говорю, ну там что, обещали же доплату. Она, да, Наташа, да, да, Заплатили, Я говорю, и? Только не смейся, я говорю, ладно, не буду. За три месяца 658 рублей. У нее было Далекие по 150, 150 вызовов в день. Это вот вообще как? Это вот что за отношение к тем же врачам? А да, а сейчас зато на каждом углу врачи-герои. Ну хорошо, те, которые в красной зоне, тоже молодцы, герои. А те, которые вот так вот на участок, к нам приходили, когда мы болели. Угу. Они приходили, она приходит, ей 72 года врач. Угу. Она приходит к нам, а мы, понятно, уже с подтвержденным есть, короной. она той советской выучки. Да, а? она приходит, и она назначает, и она смотрит нам в горло, и... Вот, вы, вот такое отношение к самым основным профессиям. Учителей сравняли с, прости господи, с землей. Там, uh -huh. Учитель боится всего. Родителей дебильных, прокуратуры, администрации собственной школы. Ну, это нельзя так. Нельзя. Не надо из нас делать рабов И говорить о том, что в нашей стране более 90% получают высшее образование, это много. Это нормально. Uh -huh. Это нормально. У нас нормальное образование. Не надо нас переводить образу и подобие Соединенных Штатов. Вот это вот вы получите минимум, остальные факультативно давайте за деньги. Не надо делать, монетизировать образование в общее, детское, среднее. Не надо. А Хотя ты это сделал. Угу. Вот, наверное, этого мы хотим в первую очередь. Так, а что для этого, считаете, так сказать, делать нужно? Чтобы полагаю, мало мы... же хотеть, надо что-то делать. Вы полагаете, мы должны делать? Да. То есть отсюда должно идти. В любом случае. Снизу, а им там хорошо наверху. Снизу, не сверху. Ну, им же там наверху хорошо и так. Чем меньше пенсии выдают, тем больше у них там премии что ли. Я так понимаю, раз mm, пенсии возможно. не повышают, да. Вот цены повышают. Видно, вот такая там связка. Наверное. Хорошо, тогда второй вопрос. Второй вопрос. Как вот ожидаете ежегодное и неоднократное повышение тарифов ЖКХ, цен в магазинах, бензин и все прочее? Как вы этому ну, так, сильно конечно. радуетесь смешно, конечно. Ну, Некоторая страна повышает цены бензин. Да? <смешно> так смешно. Там, как я не помню, кто там. Давайте... за границу за копейки. А а в пар... Латинской Америке там забыла, какая страна нет. В Венесуэле. А Венесуэла да. точно. Uh -huh. У них там что-то там полдоллара стоит бензин, а у нас... Ой. Ну, да никак, конечно, мы ужасно к этому относимся. А к ЖКХ, так это вообще это непроверяемая и непрозрачная бухгалтерия в ЖКХ. они Хотим повысим, хотим понизим. как Понизим, правда, не бывало на моей памяти. Uh -huh. Вот. Это, я вообще считаю, там сплошная просто мафия Которая напрямую зависит от администрации Ну, тогда третий вопрос Он, в принципе, касается вот этого Понизим В истории ваших родителей, ваших дедов Был такой период, когда цены понижали? Мне Вы кажется, помните? Мне кажется, был Мама что-то такое рассказывала, но это было как... Я не помню, я Мои была маленькая вот. Но я была маленькая, поскольку постарше немножко Но что-то такое было Но это было какое-то, либо это было региональное что-то либо еще что-то. Но это какая-то ерунда была вообще. Потом обратно все пришло. Значит, Но тогда это было 70 какие-то годы, потому что я Нет. 76 -го. Нет. А может, 80 Значит, такого. ситуация была такая. Это было при Сталине. С 1947 а -а -а, -го вот, года вот. по началу 50-х годов было ежегодное снижение цен. В связи там, с увеличением интенсивности, в связи ин ин ин инвентаризации, там своя схема была. Но был направлен на то, чтобы было увеличение выпуска продукции. Вопрос ну, да. не за деньгами, погоня была, не за прибылью, а за продукцией, чтобы продукт был в наличии, uh -huh. а не деньги. Потому что вот сейчас сотни тысяч, вроде десятки тысяч человек на кармане имеет, а толку? В 90-е годы э, все миллионерами были, там зарплата по 200, по 300 и более uh -huh. тысяч было. Все миллионеры было, а толку -то от этого был Нуль. То есть потом просто нули порезали, тысяч, э, три нуля отрезали и стали вот там 50 рублей. Потому что сейчас есть бумажка ни Вот.